Привет, дорогие зрители! Сегодня у нас экспертные беседы с Турбанжур. Но у нас сегодня не только Леночка Цыганок, руководитель этого волшебного агентства, но также ее. Пом. Продолжаем. Да, но также у нас прямой эфир, а в прямом эфире у нас разное бывает. Также у нас в гостях ее волшебная доченька Ева Цыганок. Привет, которая вместе со своей семьей была в Круиз, про которую мы сегодня будем рассказывать. Добрый день. Привет, привет. Всем привет! Действительно, будем сегодня делиться впечатлениями о круизе, да, что вас ждет на новейшем лайнере MSC сибилисима вот, ну и, конечно же, так как много меня спрашивали, а как отдыхается с детками, а можно ли на лайнер, мы уже были не в первый раз, да, именно с Евой на лайнере, и, конечно, у мам и у пап еще больше вопросов возникает касательно и детского отдыха, но, взрослые, не переключайтесь, вам тоже будет интересно и все расскажет, да? Нам. Вот, да. Расскажи, пожалуйста, этот лайнер, какой он круизная компания, по какому да. маршруту он следует, и он относится к разрядам мегалайнеров, или это какой-то поменьше? Да, смотри, это лайнер MSC Belissima. Uh -huh. компания MSC. Получается, uh -huh. он спустился на воду всего в 2019 году. То uh -huh. есть это новейший просто лайнер, и там помещается 5700 человек на борту. Это 19 палуб. То есть это такой, знаешь, не просто как дом, говорят, на воде, отель на воде, а это мега, да, вот большой отель на воде, и э, действительно много, скажем, все новинки, которые только возможно компания в этот лайнер, э, в нем реализовала, вот, и о них, конечно же, сейчас тоже поговорим, и первое, что вот э, самое, не знаю, самое активное место, которое есть у нас, на видео там есть вот это атриум. Папочка получается, вот это как раз вот атриум, когда 80 метров над головой идет такой променад. Вот, нет, променад идет не над головой, это идет променад, а над головой получается атриум 80 метров, такая прогулочная зона, где проходит вот шоу-программы, меняется, меняется вот вверху разные, как бы иллюминация, вот это, да, то может быть звезды, то могут быть часы, когда выступал цирк Дю Салей, даже вот здесь частично, тоже вот показывали, то, знаешь, всех транслируют, то есть такая самая оживленная зона, которая может быть, это вот здесь. Здесь же ждут и магазины, и рестораны, вот и вечером туда приходишь, знаешь, такое вот ощущение, что ты действительно в каком-то городочке и вышел погулять вот по какому-то променаду, вот он так, скажем, место прогул вечером вот э, нарядные какие хотите там можно да вот здесь вот гулять здесь конечно же есть из фото огромный получается такой еще магазин шоколада да вот расскажи кого мы там видели дельфинов звездочек месяца ну и солнце. Да, то есть пройти, конечно, мимо вот этой вот шоколадной еще зоны, знаешь, просто было сложно. невозможно. Невозможно, за <свят> Не что сложно, да, невозможно. Проходят разные в магазинах распродажи, то есть вот каждый день что-то новенькое можно выбрать. Есть даже, также именно beauty free, э ну и, и различные кафешки. Вот в начале этой э зоны, получается, еще вторая изюминка мести Белисима это э Самая, мне кажется, фот, э, фотозона – это э, лестница с камнями Сваровским. Uh -huh. Причем, знаешь, так, не просто лестница, их даже таких, ну, как бы, две с двух сторон, получается, и... А вот место, где вечером, вот, знаешь, хочется себя почувствовать принцессой, одеть красивое платье, вот, и прогуляться, полюбоваться, вот. Ну и, конечно же, каждый вечер здесь, мне кажется, самое активное место, где все хотят сделать красивую фотографию. поэтому, если хочется, чтобы это было безлюдно, то лучше выбирать, может, какое то пока, знаешь, все еще собираются на ужин, вот, и ну что, классно, там именно вот, ну, может сказать, 4 лестницы получается, и каждый может себе выбрать место, вот, и прогуляться, или сфотографироваться. Но это с таких вот, что, конечно же, в первую очередь привлекает при выборе этого лайнера вот все такие вот новинки. По всему лайнеру идут... Такое, как меню, получается, экраны, угу. где всегда можно увидеть расписание. То есть каждый получает в каюту э, свое расписание надельно. Следующее, да, во сколько прибывает, получается, лайнер в порт, э, во сколько отправляется. И, э, э, Ну, то есть, а здесь вот то можно еще онлайн, ну, то есть, например, да. не фотографировать, не носить, а онлайн ты можешь увидеть в этой табличке, получается, да, добавляй. А, и еще там, если что-то хотят... Э... Ну, сказать то сразу э, вниз ложат и... Сразу не замечаешь. Да, любые сообщения в каюте, получается, то есть, да, вот нам, например, угу. что-то было сообщение, например, что мы не заходили в один из спорт, ну, один из спорт потому что было э, э, погодные условия. условия да. И туда лайнер не мог подъехать. Да, вот мы могли туда подойти как да. лайнер, а шлюпкам была бы уже волна, лайнеру было комфортно, получается, и поэтому не захотели. И мы вот себе сидим в каюте, да, все хорошо, о, посмотрим, а тут уже нам конвертик, письмо. да, письмо, да, вот, и уже какие-то сообщения. Ну, точно так же каждый день попадает в каюту вот эта газета, которая я говорила, ну и плюс, что удобно, вот много где этих экранов, и ты вот всегда онлайн можешь посмотреть, что сейчас происходит и что тебе стоит выбрать. Вот, кстати, смотрела видео, и я забыла сказать еще, что, ну, как довольно-таки важно, вот, да, по атриуму, и в конце вот зоны атриума там еще есть, ну, как бы, как раз вот вечерняя программа, где вот с часов 11, как правило, а то бывает и раньше, как раз вот уже проходят там активные танцы, где вот учат танцевать, здесь же бар, получается. Ну, вот, проходят такие все активности и заполняется прямо сюда, вот уже в эту зону променадную, вот настолько там э, все То есть активно. Это центр города? Да, это центр все. города, центр лайнера, где как раз вот все-все-все движение вас ожидает. Но, помимо этого, да, есть... Часто тоже бывают вопросы по питанию, да? Вот иногда можно услышать, что питание все включено, лон, включено на лайнере. Но все-таки здесь стоит отметить, что это будет завтрак, обед, ужин. На шведской линии всегда можно что-то выбрать. То есть, да, туда как не придешь, вот то кажется, что то ли завтрак еще не закончился, то ли обед уже начался. Да? Малышка, да. что-то ты делаешь на видео, что ты да. выбираешь? Что это такое вкусное там? Там выдают нечасто тортики, и подходишь, даешь тарелку, и тебе ложат. Это как раз вот было, да, вот этот шоколадный, вот, наверное, mm -hmm. ну, как бы вот они стараются еще, помимо того, что есть просто вот шведский стол, да, то есть это как раз вот было там торты, торты э, разные, то есть шоколад, да, потом был один день вот такой огромный гамбургер был, да, и вот именно их так много было, что а еще? А еще там можно э, не только заказывать э, гамбургеры, mm -hmm. и можно еще самим сделать. Можно самим сделать. А что ты еще там любила? Прям там готовят моцареллу. Yeah. Это была наша любовь. Мы ели как на завтрак, обед, обед и ужин. <связь> <связь> <связь> да. ну то есть она вот прям там вот ну, как бы такая, скажем, своя вот за стеклом видно, где ее готовят. Да. И, это, и еще там есть э, вкусные вафли и блинчики. <связь> да, на завтрак В общем, еды масса еды масса и вот что классно получается где шведская линия то есть такой длинный получается ну где шведский стол то есть повторяются разные э, ну как бы на зоны э, поделили и ну, то есть нету такого, знаешь, ну, конечно, там все равно довольно таки шумно, как правило, да. Вот мне такой, ну, немножко, как вот фастфуд, когда приходишь, да, вот много столов, и можно быть немножко шумно, но при этом удобно. Дальше ты проходишь, идет уже зона, где бассейн, где остальные развлечения, и всегда ты можешь сюда вернуться, получается, да. И вот для бассейна можно еще кушать. Да, там есть тоже столики, получается, кстати, для тех, кому интересует зона курения, то есть там же есть отдельно эта зона курения, так как нельзя курить просто вот где захочу, там, например, на балконе в номере или просто где-то на открытой зоне лайнера именно в определенном месте, вот. Ну, для тех, кто хочет вот уже, знаешь, такое, скажем, не шведской линии, хотя там очень хороший выбор, то есть это и вкусная разная была пицца из, как с каракатицей, да, была вот такая вот черная пицца была и разные морепродукты вечером, и кальмары были, какой-то день были креветки, то есть каждый день что-то новое, то было такое, знаешь, как от шеф-повара они там готовили какие-то отдельные блюда, но для тех, кто хочет, чтобы это было все красиво, с ресторанной подачей, вот, то тогда нужно уже отправляться, ну, непосредственно в ресторан, где вот все по меню. Как это происходит? Что хотела сказать? Вот, как это происходит, тоже есть время на завтрак, обе но здесь уже вот важно что здесь идут смены получается, да, да. И, и там уже напитки платные да, они в принципе, кстати, все напитки платные кроме э, вот мы хорошо, молодец, что ты напомнила Ева, кроме водички Соки, наверное, э -э, да. Э -э, да? вот утром идет, получается, вода, и там вот соки, получается, э -э -э, чай, кофе. Но кока-кола уже платная. Да, это отдельный пакет, получается. Э -э, но нам повезло, что нас угостили. <рех> <рех> вот так вот, <рех> да. Вот даже один раз решили угостить, да, вот нам было приятно. Но, э, получается, в обед, и, ну, в принципе, вот где шведская линия, там ты всегда можешь прийти, выпить чай или кофе, это включено <рех> в стоимость, и вода. Все остальные напитки, там сок, кока-кола, <рех> там какой-то... Уже там ну, как бы другой кофе, там, например, тот же лато да, любые безалкогольные э, алкогольные напитки, это уже можно приобрести за отдельную плату. Скажи, пожалуйста, когда вот мы покупаем а, пакет а, да. круиза, вот ты сказал как правило, пишется, что все включено. Все включено, мы подразумеваем под fullboard плюс. Плюс да fullboard плюс. И вот что правильно сказать, вот если мы вернемся к ресторану, который mm -hmm. идет, вот именно как ресторан меню. с ресторанной подачей по меню вот, то там уже напитки все платные, mm -hmm. то есть там в любом а случае. А сама еда, да. это входит в концепцию? Да, да. И еще есть на лайнере джакузи. Джакузи, mm -hmm. мы сейчас обязательно к этому вернемся, расскажешь там все фишечки, я просто хочу договорить уже про ресторан, mm -hmm. зайчик, вот, и там ты приходишь, у тебя есть меню, и можно выбрать, например, вот как полякарт получается, mm -hmm. да, то есть ты выбираешь и, там на первое блюдо, что ты хочешь, на второе, и тебе уже вот, ну, в, в, как в обычном ресторане, приносят с mm -hmm. красивой подачей, то есть Здесь уже можно нарядиться, можно не наряжаться, как вам захочется. Вот из -за, ну, как правило, уже, если ты идешь в ресторан, вот, то. Но здесь идет, кстати, что важно по времени. То есть, если ты не пришел на свое время, тогда все, ты уже идешь, получается, на шведскую линию. Голодным точно не останешься. И вот мы, в принципе, такие делали. То есть старались где-то успеть, но если ты долго был на экскурсии или дольше захотелось побыть в бассейне, вот, то получается, ты тогда э, уже идешь, получается, на шведский uh -huh. стол. Ну и вот, что Ева говорила, то есть дальше хотелось бы отметить бассейн и джакузи на джакузи есть э, также как бассейн э, на открытой зоне да. э, э, два бассейна по бокам мы сначала не знали но потом зашли и есть закрытой зоне там бассейн уже с, с соленой водичкой э, ну я там в очках всегда пернала mm -hmm. э, и там глубоко вообще было ну угу. можно, да, еще хочу вот добавить, что действительно везде идет вода с морской водой, что очень важно, вот как раз вот когда детки любят, да, получается у нас поплавать в бассейне, что классно, мамы довольны, что вода идет морская, морская да, и все счастливы, и дети, и взрослые, да, вот, ну и много очень джакузи, джакузи сколько, 35, как в ванной было, да, очень было теплое, что? А, это еще в этом... Четыре э, джакузи в, в, снаружи, мы два еще не заметили, они повыше. Да, там на самом деле много джакузи с разных сторон, то есть есть на открытом воздухе, есть декрытый бассейн и, в общем-то, есть ну, выбор. И вода mm. очень теплая, вода в бассейне была ну, где-то градусов 26-27, а джакузи, ну вот точно 35 минимум, если не больше было. А бассейн, он всегда есть, если ты в джакузи. В джакузи выходил, то сразу было прохладно. Ну, конечно, после 35 в 27-м. Но 27. в период осени. Это мы были. если даже зимой, зимой? мы ездили, да, в середине декабря месяца, вот, и на самом деле у нас поехала такая целая группа, больше где-то 25 человек ехала от нашей компании, потому что были классные акционные предложения. Вот что мне тоже хочется сказать, я, знаешь, вот у нас группа едет именно на 8 марта, тоже большая, и я вот все слышу, слышу, такие классные предложения, мы сибелиссимо, и думаю, вот, вот, ну, может быть, мы тоже на Новый год решим, там, как бы, как подарок, или еще что-то. И тут классные предложения перед Новым годом. Я такая, Лена, ты еще не успела загадать на Новый год, уже все сбывается. Так что, действительно, стоит планить. Давай, давай, конечно, да. Я подружаюсь с одной девочкой. Конечно, подружилась, и мы расскажем, где там подружиться. То есть, да, и мы в следующем блоке поговорим. Ну, невозможно, мне кажется, просто все сюда вместить. И, кстати, еще, ну, вот, наверное, все-таки, чтобы здесь осталась акаюта, хотела, хотела еще Давайте немножко поговорим да. про каютым а, Я знаю, что есть категория без балкона, да. а есть с окном, есть даже без окна. До да. лета есть категория каюты с балконом. Да, а, но вид но виды разные. У нас был вид на лодку. Ну, внизу, а да. здесь куда? А, а здесь вообще на море. Ну. А, а если мы были запаркованы на порту, тогда на, на порт был. На порт. А какой вид, понимаешь, ты, вот в каком отеле? отеле ну, все-таки не каждый отель себе в Дубаях может позволить вид на Бурж-Халифа. И ты, знаешь, выходишь, а здесь такая красота. Конечно же, самые бюджетные будут каюты без балкона. да? Вот. То есть дальше идут без балкона и без окна, вообще как mm. бы внутренние каюты. Дальше идут с окном и... Следующие уже с балкона идут сюты. Есть отдельная вообще зона, где яхт получается. То есть у них своя еще зона. Вот. Но здесь, конечно же, кто как для себя что планирует, кто-то категорически не может без окна. А кто-то, ну, скажем, старается сэкономить, что мы немного времени проводим в каюте. Да. Кстати, еще самое было для нас непонятное, что было в каюте. Это какая-то вот такая круглая машинка. Да. Мы нажали, Зоя, ничего не происходит. Я точно. Спасибо, что ты про Зою. Да, напомню, вот знаешь, как к Сирии привыкли вот кто-то, если это в, те, в телефоне. То здесь Зоя. Но мы вот как-то что-то пробовали, пробовали не очень. У нас, откровенно говоря, получилось. Вот сейчас у нас идет мини-бар, мини и стоит отметить, что он за дополнительную плату. Э, он, да. он платный. Да. Все в нем платное. Да. То есть это отдельно. Ну как бы да. Пожелание. Да, по желанию. Вот была у нас каюта с балконом. Mm -hmm. Ну конечно же это э, ну своя в этом есть атмосфера. То есть что ты можешь и у себя побыть на балконе. Но для, опять же, для тех, кто, возможно, курит и рассчитывает, что ему нужно взять с балконом, чтобы курить, то нет. Но ну, курить на балконе здесь нельзя. Просто, вот, да, полюбоваться. И мы, в принципе, не рекомендуем как раз вот Зою, да, вот мы с ней uh -huh. пытаемся здесь разобраться. Покоммуницировать, да. Покоммуницировать, да. Вот. Каюта, в принципе, ну, конечно, она, наверное, меньше, чем привыкли обычным и к стандартным номерам в отелях. в все меньше. Да, все меньше. Но при этом, в общем-то, достаточно у нас здесь места. Скажи, пожалуйста, про экстра для для твоей. Дочень. Да, у нее да. был полноценный диван, кстати, тоже где-то это было, хм. видно, большая кровать и рядышком, да. Но нам принесли еще одну большую кровать, какая проход э, а, закрывала. Кстати, да. Но мы отказались, потому что уже... Э, ну, нам было достаточно да. дивана, да, конечно, да. еще одна кровать. Но я спала с мамой. Ну конечно, да, потому да. что как-то так, конечно же, к маме. Я понимаю, потому что да. все равно дети приходят к вам обязательно. Да. да. Кстати, была какая-то перезагородка, мы ее не, не, не знаю зачем, но была перезагородка к дивану. Э, да. Э, ну возможно, вот. Ну в принципе, я думаю, что, наверное, да. Скажи, здесь, да, да, да, да. Скажи, пожалуйста, насколько да. отличается цена каюта без окошечко вообще без ничего и с балконом это весомая разница а у нас будут сегодня цены Буду, смотри начина? конечно да вот есть разницы я вот что да хотела сказать по поводу кают если хочется все-таки бюджетный mm. вариант да то берем тогда без балкона ну, ну, без но без внутреннего нужно понимать что вы получается не будете видеть вы знаешь не понимаешь светло на да? улице да где ты в порту где идешь то есть видно уже то есть это все только ну вот видно общем, уже когда ты, ты выходишь брать с, с балконом а почему потому что что даже вот с, с окном получается, ну, э, э, разница уже ощутима, вот, но не такая глобальная, как с балконом, вот, поэтому э, рекомендую, если вы уже хотите, чтобы у вас был вид, то окно не открывается, то есть ты, вы знаешь, ну вот будет маленькое э, ну, окошко, да, но при этом ты его даже не откроешь, а балкон уже полноценно ну почувствуешь. Что ж, мы делаем небольшую паузу? Да, и мы перепутим. делаем паузу. И, и, и в следующем хочу рассказать, что же у вас по развлечениям же для взрослых получается, что для деток, конечно же, вот, ну и дальше у нас еще будет непосредственно сам маршрут по Преслицкому заливу. Я же доказала, что мне так не будешь рассказывать. Я ну что ж, делаем паузу и переходим а, к следующей хорошо. части.